0. Ладно, подождем еще. Да, будем 1, ждать еще. 2. Роллер, давай быстрее. А -а -а. Быстрее а -а -а. давай. Пять. Сесть. Давай быстрее. Стараюсь, стараюсь. Нет! Так, стоп, офис, так, где? Что? 10 Ай, минус один. Все, потом строишь Давай, начинай. Самое главное, я достроил. Ребят, самое главное смех убираем, смех убираем. И начнем. Хорошо. да начинаем. Сделайте кто-нибудь вечер. Ой, рассвет, точнее, рассвет, рассвет. Я вот тут подумал. А у каждого кубника должен быть пистолет. Нет! Нет! <свеч> у тебя ну, вообще бита. бита! А, у меня нет биты. готово рассвет. Ага. Это тень. А, стоп. Ой! Хорошее утро. Динь-дон, динь-динь-дон. Чей, А Отвечай. Отвечай. отвечай. Соседи а -а -а -а. какие-то ненормальные. Ладно, там не телец... отвечай значит. Телефон взял. Так что у нас? А кто там? Что у нас есть покушать. О, привет! Валера, ты зачем пришел так рано? что так? Покушать. Главное ко мне на обед. Ладно, у меня как раз ничего кушать нету. А у меня как раз... А, Стас, подожди. Так, в каком обеде вы... кто Открывай! Да, раз меня так напугаешь, я тебя ударю. Да нас, вон, Валера приглашает на завтрак. О каком обеде тогда была? Я шла речь. Стены, томбые, да, он прошлепал время. Он. он с пяти ночи не спал. Сколько? А фастфуд, понимаю. О, кола. А тут у меня много еды. Просто. Самое, а. самое интересное это фруктики. Ладно, фруктики это, это хорошо. Как открыть-то? Как и открыть? Ай, глазом ладно. открывай, глазом, брат, глазом. Вон обоглаз об рыбы, которая у тебя сзади. Не, она страшно. Я согласен. Все открылось. Ну поели. Вот. поели, так поели. Давай у него, у него еще. Ема у него тут колы. Да я это... понимаю. Лишь... Так ладно. Вс, я пошел на улицу. <шифа> <шифа> Вы никуда... Еф, а да кто это там заселился? <шифа> Только-только-только-только... Как хопник, что? <шифа> так, все... Всегда... <шифа> <ток, ток>. Так, так, так. Хм. Привет, а зачем это... Ты? Вла... Вы зачем вламываетесь в мой дом? Я просто стучал по двери. Я сидит тут, ты... Че? Я слышу. Ладно. Что хотели? это ты новый, который заселился <свист> А я. А, ну ладно. Так. Туда. А тебя хоть как хоть как зовут-то? Я. Иваныч. Да. Коровы. <свист> Откуда здесь коровы? Так, сделал. вид типа, я их не вижу. <свист> <свист> я ра та ра та ра ра ра да да да да да да да да да да да да да да да да да тут. Опасно, конечно. там, конечно, очень вы уже 10 минут стоите. А, это Василий, что он может так заснуть. А. Он сегодня до часов утра не спал. Кстати, приглашаю на Василье. Нет, я Бесполезно, воздухом дышать, все равно не дышусь. Понимаю, ладно. Тогда вернуться домой. Так. Вежу. Надо срочно позвонить в зоопарк. Ладно. А Рома же не отходил, да? Максимум Василич может отойти в туалет. А... Алло? Так, алло! Лё! Алло! А, наконец-то ответил! Я тебе три раза звонил уже. зади тебя! Сзади тебя! А, так да вот ты! Ладно. Чё ты, хотела. блин, где был? Свежим воздухом дышал. Ладно. Э, я думал тебя столкнуть надо. Эмми, <связано> Руфер. Руфер, что раньше занимался. Пейп у тебя. на Минимал, как, блин. Mm. Ну ладно. Делают корову. Ладно. Надо, встать, Надо пойти на работу. Надо стоять в магазин. А зачем тут такси стоит? Ладно. Вот <пух> а -а -а -а. он номер зоопарка, по-моему. Так. так, алло. Алло, здравствуйте, короче, хочу, это, пожаловаться на то, что по какой причине по нашим улицам бегают коровы с овцами. Здравствуйте, мы, мы, мы, не виноваты, у нас сегодня утром э, что-то рвануло в зоопарке, мы не виноваты. Что у вас Потому может, и... блин, рвануть Мы, мы, мы пытаемся это, вы говорите, кто там, женщина или мужчина, мы, мы постараемся все уладить, хорошо? Рыбы, пожалуйста, разберитесь. А, хорошо, всё, до свидания. До свидания. Я <свеч> а не наше время, люди. Так. Угу. так. на сегодня, похоже, все разгрузили уже. <свечес> <свечес> Ты знаешь, что я заплатил за это, мам? Ладно, купил яйца. О, прибыль да какая-то. Никого не встретились. Так. Привет. Привет. Так, стоп. Мы, которые бежим домой с ну, ночь. то за черный парень? Ладно. Ладно, О, мне вдруг Jeez, так, вот тут, так, где здесь должна Ой, ё, ё. Э -э <пух> <пух> а а где моя яхта господи кто я же к ой ой Фух, ты ой ой ой ой Так. Лучше... ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ну, в принципе, лица и так не видно. А где моя яхта-то? Да. Куда она подевалась? Фонт, стоп. О, мне по тому направлению бежал. елки палки Сегодня же я собирался рыбануть одну яхту. Ай! На. Сейчас О, пошел. Наконец-то. Да? Или <свот> это чего? Да не та яхта. Другая же была. <свот> чего? <свот> <свот> Что с этим городом не так? Почему тут все так запутано? Так, а. То же самое. Так, тут ничего. Ага. Думали, не замечу. Так. Ого. Опа. Сумочка. Довольно весь Так. Её сейчас бы на спину вот так вот. Хорошо Правильно. сидит. Что там за пикня происходит на этой яхте? Ладно, не мои проблемы. Так, быстро. Фу Фу так, я дверь заклинила. Так. так, так, Ладно. Так, быстренько снимаем костюм. Жизнь. Так, вижу себя а, Бр, довольно странно. нормально. После прогулки ночной, вечерней тогда уже просто так, легче сказать. Так, татара. надо еще к этому человеку сходить. О, здорово. Где он живет, вопрос? Привет. Так, так, так, так, так, так, так. Наконец-то дошел до своего этажа. Вроде бы здесь. Открывай! Открывай! Парузит! Ах ты ж! <связь> вот так! Ай. Ай. Шу, Шу, да, ты. Так, стоять! О. Ты что? Когда мне долг в 30 алмазов будешь отправлять, отдавать? Какой долг? Я... Стоп, что долг? Я... Давай, я... Николай, давай. Давай, быстрее. Давай нести. Ты <гъех> же знаешь, у меня есть связи? <гъех> Что же сделать? Ладно, приду? завтра я за тобой еще раз приду. Думай, думаю, думаю. У меня всего лишь 20 алмазов. Думай. Думай свой головой. У меня бос уехал. Что за... Что за А ну стой! Отошел от моего я друга. Человеку... Я человека спасаю. Отошел. Зачем? Василий, ты же знаешь, я что-то должен ствол. Мне пофиг. Если ты меня хоть хоть раз кажется, выстрелишь, вот ключ. Ключ. если ключ. ты меня хоть раз выстрелишь, я сразу же повяжу на следующий я день. У меня нет патрона. Давай иди на свою, в свою каюту. Давай, я, Василич. Лучше уйди, пожалуйста, умоляю. Ой. Давай, вставай. Очухался? Вроде да. Всё, давай быстро в свою эту... квартиру и... Да ты сделаешь, что меня битой грели. Это чудо, что я зацепился за окно. Наконец-то везли эту посылку. Она того стоила. Так. Как можно заработать алмазы? Пошел на Придется с ним разбираться в гумарне.